Привет, дорогие друзья! Сегодня я делаю очень интересный тортик. Называется он Крепвиль. В переводе Креп это блин. Это похоже нечто на блинный тортик. Здесь очень много тоненьких коржей, но пекутся они в духовке, не на сковороде. Этот тортик очень интересный, пропитанный, сочный и вкусный. Не жалейте на него крема. Готовится он очень просто, но все-таки времени вам придется на него потратить. Для начала сделаем тесто. Отвесим все продукты. В чаше миксера я отвесила сразу сахар и сюда буду добавлять яйца. К яйцам добавлю сыворотку, можно добавить молоко, разницы не имеет. Просто сыворотки у меня дома очень много. Ставлю перемешиваться на небольшой скорости, только для того, чтобы мой сахар начал растворяться. Масло я оставила при комнатной температуре, для того, чтобы оно стало более мягким и потом хорошо соединялось с моим тестом. Буквально пускай минутки 2 у вас поперемешивается жидкость с сахаром, и он у вас практически разойдется. В муку добавляю небольшое количество разрыхлителя, всего лишь 3 четвертые ложки, и в верхней части перемешиваю. Для того, чтобы вдруг нам не пригодится вся мука, у меня внизу осталась мука уже без разрыхлителя. Добавлять буду я порционно. Тем более, что сейчас у меня стоит еще венчик, а тесто получится довольно плотным. Поэтому сейчас буду добавлять порционно. Мне пришлось немножечко подогреть масло в микроволновке, для того, чтобы оно стало более мягким и хорошо соединилось с моим тестом. Переставила на крюк и буду дальше добавлять муку. Я не ввожу всю муку сразу, возможно, она не пригодится мне вся, для того, чтобы мое тесто не было забито. Вот такое количество муки у меня еще осталось. И частично я его сейчас буду вмешивать в тесто. И немного у меня еще даже останется на подпыл во время раскатки моих коржей. Вся мука у меня не уйдет. Отвешивала я сразу все 900 грамм и уже буду смотреть потому сколько мне пригодится. В конце концов у меня еще осталось где-то грамм 50-70 муки, которая мне совершенно вообще не пригодилась. Тесто вначале немножечко липнет, но после того, как мы с ним поработаем руками, оно практически не будет липнуть вообще. Буквально минуты 3-4 у меня заняло хорошо подмешать тесто. Раскатываю его в колбаску и буду делить на равной части. Здесь советуют поделить тесто на 20 частей, но мое личное мнение, это человеку нужно дать медаль, кто катает все 20 коржей. Я изначально делю тесто на 8 частей. Зная себя, я уверена, что у меня из обрезков получится еще минимум 2 коржа точно. Итого это уже будет 18. Поэтому я решила, что мне будет с головой достаточно и 18 коржей в этом тортике. Вроде бы этот тортик готовится несложно, все очень просто, но в то же время он занимает определенное количество времени. Но оно того стоит. Если у вас есть помощники, я уверена, что они вам с радостью помогут и вы сделаете это намного быстрее, чем я. Свои лепешки я отставила в холодильник, минимум нужно оставить их на час, в моем случае я их оставила вообще на всю ночь. Чем дольше у вас тесто постоит в холодильнике, тем проще оно будет раскатываться. Оно станет все более и более эластичным. Катать буду сразу я на пергаменте. Пергамент у меня силиконизированный, к нему здесь ничего не пристанет. Но я немножечко припыляю начале мукой внизу, для того, чтобы мое тесто хорошо раскатывалось. В конце припылять я уже не буду. Вот с этого момента, когда я вижу, что я половину теста уже раскатала, половину длины его ширины, то я уже припылять его не буду, для того, чтобы мое тесто слегка как бы прилипло к пергаменту. И в процессе того, как я буду обрезать его, оно у меня не скукожилось, не собралось в центр. Тесто получается очень тоненьким, где-то такое практически как наш трудель. Может не совсем такое прям прозрачное, но практически такое. Вырезать я буду по форме 26 сантиметров, в процессе выпечки слегка этот корж уменьшается и где-то получится в общем чуть больше, чем 24 сантиметра сам этот корж. И вы видите, вот такие вот обрезки у меня еще остаются и с них я прекрасно потом еще сделаю корж. Посмотрите, какие тоненькие мои коржи, они вообще тонюсенькие-тонюсенькие. Выпекается этот корж при температуре 170-180 градусов около 4-5 минут в духовке пекутся очень быстро, как раз вы успеваете раскатать следующий корж, и все в принципе там, должен он получиться слегка мягким, это он еще горячий, поэтому не могу его долго держать, он должен получиться еще мягким, потому что все-таки это как блинчик должно получиться, если вы его пересушите, они станут сухие как на наполеон, и хуже будут пропитываться, и тортик станет жестче, а так они должны получиться немножко мягкие, должны гнуться. Они не сильно вздуваются, так как это не слоеные коржи. И вот так вот у меня получилось 18 моих коржей. Если у вас есть помощник, вам повезло. А если это еще электродуховка, что можно печь сразу по 2 штуки, тоже прекрасно. Тем временем, пока я делаю свои коржи, начну заниматься и кремами. Для начала я сварила заварной крем. Как его делать, я рассказывать уже не буду. Миллион раз об этом говорила. Здесь буду использовать и немного сливок, и немного масла процессе сейчас обо всем расскажу для начала я начала сбивать 200 грамм масла в него постепенно по ложке добавила и риску свою вареную сгущенку и вот такая вот у меня уже получился вот такой вот масляный крем теперь у меня уже остыл мой заварной крем который я сварила вот он накрыт пленочкой в стык. он не совсем ледяной то есть он не должен быть прям ледяной но он должен быть уже остывший полностью приблизительно комнатной температуры такой же как у нас в масло половину этого крема я добавляю в масло по классическому рецепту добавляют весь этот крем в масло и у вас получается один единственный крем я буду делать два вида крема один со сливками один с маслом во-первых так и тортик получится нежнее во-вторых мне так больше нравится и смотрите теперь я не взбиваю я вмешиваю заварной крем в масляный тем самым у нас не расслоится крем он у нас будет более легким, и у него не будет никаких крупинок. Если бы мы начали сейчас это делать миксером, у нас бы отслоилось масло из-за большого количества жидких составляющих. А так у нас получился довольно крем. Теперь стала взбивать я сливки. Сливок у меня здесь 300 грамм. Взбила сливки я до плотности. Вы видите, они даже не выпадают у меня вот с венчика, плотные такие стали. И добавила теперь в сливки вторую мою часть заварного крема. И потихонечку вначале перемешиваю, затем увеличиваю скорость и взбиваю еще где-то с минуту сливки с заварным кремом. И вот получился у нас уже второй крем, вроде как пломбир. Ставлю капельку крема на низ, как всегда для того, чтобы мой тортик не ездил по подложке. И начинаю собирать. Пропитывать я его здесь отдельно сиропом не стану, здесь будет достаточно крема. Я бы в следующий раз, возможно, даже сварила чуть побольше вот этого вот светлого крема, более легкого. И ложила бы его побольше, для того, чтобы мой тортик пропитался еще лучше и был еще пышнее. Потому что так у меня он практически весь впитался в мои коржи. Накрываем вторым. Следующий у меня будет крем со сгущенкой. Распределяю. Если положить мало крема, ваш тортик не пропитается так хорошо и не будет таким нежным. На самом деле этот тортик получается так же хорошо пропитан, как и Наполеон. Но Наполеон в этом случае просто отдыхает, потому что этот тортик намного интереснее по вкусу. И он не такой жирный что ли по коржам. Хотя, наверное, Наполеон чуть-чуть попроще для меня лично было печь. Я уже привыкла, мне уже проще делать какие-либо бисквиты, мусовые торты, чем вот такие вот. Оставшийся один корж, на который мне не хватило крема, 18-й, я подсушила в духовке вместе с обрезками, которые у меня остались от последних коржей, чтобы он так немножечко поджарился. Затем его измельчила, добавив немножечко орехов туда. И этой крошкой буду обсыпать свой тортик. Тортик у меня просто к чаю, к празднику. И вот такой вот он у меня получился. Я его не стала очень сильно украшать, потому что съедим мы его так же быстро. Сейчас давайте разрежем и посмотрим, как он получился внутри. Тортику лучше всего постоять минимум ночь, это самое страшное минимум ночь в холодильнике, для того чтобы эти коржи хорошо пропитались. Мне здесь не совсем удобно резать возле камеры, но режется он довольно мягко. Он хорошо пропитан, так как он у меня здесь холодильник, а внутри э, есть масляный крем. Он стабильный, он не течет, не плывет. Он хорошо держит форму и получаются вот такие вот замечательные полосатые кусочки. Сразу и мужу отрежу кусочек. Будем пробовать. И пойдем к умовьям. Понесем им кутю вместе с тортиком и будем пить чай. Всех поздравляю с праздниками. Надеюсь, вам понравится этот тортик. Обязательно попробуйте. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.